RUTOKEN ECP 2.0 FLASH – уникальный продукт. Это токен с флэш памятью На него можно установить приложение RUTOKEN DISC, которое позволит защитить важную информацию пин-кодом. Никто, кроме вас, не сможет получить доступ к содержимому рутокен диска. В этом ролике я расскажу, как работать с устройством rutoken cp 20 Flash и RUTOKEN-диском в операционной системе семейства Linux. В нашем случае это операционная система Ubuntu. Перед тем, как подключить токен к компьютеру, установите необходимые библиотеки и пакеты. Откройте терминал и введите для DAPE-based систем sudo apt get install или для rpm-based-систем Install. Потом введите название библиотек и папок. В первой строке указаны библиотеки и папки для dap-based-систем, а во второй – для rpm-based-систем. Введите пароль от своей учетной записи. Нажмите клавишу Enter. В результате система будет настроена для работы с токеном. Подключите токен к компьютеру или активному хабу. Если на токене мигает индикатор, то токен подключен корректно. В противном случае попробуйте переподключить токен. В разделе «Devices» щелкните по названию диска «RuToken» и проверьте наличие папок для Linux-систем. Это две папки для систем с разной разрядностью. Linux x86 для 32-разрядной системы, и Linux x86-64 для 64-разрядной системы. При первом подключении вам необходимо задать пин-код. Откройте терминал и введите команду для перехода в нужную папку. CD, путь до папки, Linux x86 или Linux x86-64 в зависимости от разрядности вашей системы. Нажмите клавишу Enter. Введите команду «./.rtadmin –q –c» – текущий пин-код защищенного раздела, по умолчанию это цифры от 1 до 8, «-b» – «l3» – новый пин-код. Нажмите клавишу Enter. В результате пин-код будет изменен. Чтобы получить доступ к защищенному разделу, введите команду open disk .sh. Нажмите клавишу Enter. Введите пин-код защищенного раздела. Нажмите Enter.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 Введите команду sh, Нажмите клавишу Enter. Введите Пин-код защищенного раздела. Нажмите клавишу Enter. Откроется защищенный раздел в режиме только для чтения. Откройте «Файловый менеджер», в разделе «Devices» найдите защищенный раздел и щелкните по нему правой кнопкой мыши, выберите пункт «Eject», закройте терминал, если он был открыт, отключите токен от компьютера. Рутокен-диск позволит вам быть спокойным за безопасность своей информации.